Пришла посылка с AliExpress, заказывал зарядное устройство и два аккумулятора от аппарата. Сейчас откроем, посмотрим, в каком состоянии и комплектности. Вот такая коробочка Слегка помятая Майденчина Открываем Это у нас Для уплотнения товара Это я так понимаю само зарядное устройство. Вот такой коробки небольшой. Так. И два аккумулятора. Один и второй. Ну, тут все по-английски, мейденчина. China. China. Сейчас откроем. В коробочки. идет аккумулятор такой вот пупырки. Так, это один и второй, три семь вольта, ну Аккумуляторы целые на вид, открываем зарядные, так это сетевой шнур. USB разъем. И сама зарядка, зарядное устройство. Два слота для аккумулятора. И два индикатора уровня заряда. Первый и второй. Вот ну, так вот оно, наверное, вставляется. Раз, два. Ну сейчас проверим, включим. Здесь два входа, под один разъем и под другой. У меня вот этот. Загорелись индикаторы заряда, пока непонятно как они работают, то ли они заряжены уже, то ли попробую другой стороной батарейки вставить. Не той стороной вставил но ну, в общем вот пошла зарядка выходит так что аккумуляторы не заряжены так и так вот новый китайский аккумулятор точно такой же модели как вот этот вот оригинальный оригинал что-то совсем недолго проработал недолго заряд держит ну в общем смотрим сколько будет заряжаться В общем, вот такое зарядное устройство. Небольшое, компактное. Аккумуляторы хорошо держатся внутри. Так что будем пользоваться.